в салоне Альтера, приобрели автомобиль. Служивание нам очень понравилось. Сегодня приехали, сегодня купили автомобиль. Сейчас на нем поедем домой. Все замечательно. Спасибо.